в прошлом видео мы с вами пытались ответить на вопрос, готовы ли электронные переводчики заменить живых переводчиков и есть ли у живых переводчиков перспективы. И наше исследование с вами показало, что машины пока в перевод не умеют. Но в комментариях под прошлым видео много-много-много-много людей написали мне, что я допустил серьезную ошибку, потому что текст из PDF-документа я вставлял в электронные переводчики с разрывом строки. Из-за этого машина переводила хуже, чем могла. Многие из-за этого написали, что эксперимент вышел не совсем удачным и вообще не считается. Интересно, что только одному человеку в комментариях пришла в голову вот такая мысль. Если электронный переводчик из-за разрыва строки уже не понимает, что перед ним, то не кажется ли вам, что он еще дальше от живого переводчика, даже не очень хорошего, чем мы думали с вами по результатам того теста. Как считаете? Но я согласен, машины заслуживают реванша, так что сегодня сделаем то же самое еще раз. Мне самому интересно, насколько реально разрыв строки влияет на понимание машины происходящего. Кто-то еще в комментариях написал, что есть такой онлайн-переводчик Prompt, так он гораздо лучше, чем вот эти вот Яндексы с гуглами. Поэтому мы сегодня попробуем и его тоже. Для начала мы с вами сделаем очень простую штуку Возьмем несколько фраз из прошлого видео И просто нормально вставим их в переводчики И посмотрим, насколько будет отличаться результат Давайте проверим Миссис Дерсли была тонкой и блондинкой И почти в два раза больше, чем обычно шея Которая оказалась очень полезной Так как она проводила столько времени Стуча над садовыми заборами шпионе за соседями Не знаю, как вы, ребят Я здесь принципиальной разницы не вижу Может быть, не так ужасно криво Но все равно криво дожути. Миссис Дурсли была тонкой и блондинкой и имела почти в два раза больше обычного объема шеи, что очень полезно, так как она проводила так много времени, перебирая садовые заборы, шпионируя за... со соседями. По версии гугла очень интересная дама получается. Муж только из дома, она там забилась в угол и давай шпионировать. Посмотрим, что нам скажет Промт, тот самый хваленный Промт. Госпожа Дурсли была худой и белокурой и имела почти дважды обычную сумму шеи, которая вошла очень полезная когда она провела большую часть своего времени, вытянув шею по заборам сада <смех> шпионе за соседями. Пишите, кто, по-вашему, из электронных переводчиков лучше справился с задачей? Мне кажется, никто. Несмотря на косяк с разрывом строки, в прошлом видео, по-моему, все-таки было как минимум одно предложение, в котором не было разрыва, потому что это просто была тупо одна строка, одно короткое предложение. Но я тоже попытаюсь перенести его в текст по-другому, переводчик, и посмотреть, что из этого получится. Отличный кексик, яр сына не нужен, Файтин больше, Дурсель, не волнуйся. По-моему, стало только хуже. Может быть, разрыв строки это наоборот лайфхак? Не думали об этом? Ей великий Пудин и сына больше не нужен жирней дурсли не волнуйся вашему большому пудингу дона сыном нужны пополнения больше дурсли дон беспокойство короче prompt но ну, вообще ни о чем насколько я могу судить ребята можете со мной не согласиться разрыв строки не разрыв строки принципиальной разницы вообще никакой нет по моему вам не удалось меня убедить мне стало очень интересно, как электронные мозги справятся с описанием какой-то картины, с пониманием какой-то ситуации в широкий контекст. И я решил выбрать тот эпизод, когда Дамблдор а, гасил фонарики вот этой вот хреновиной. Он нашел то, что искал в своем кармане. Казалось, это была серебряная зажигалка. Он щелкнул его открытым, держал его в воздухе и щелкнул его. Ближайший уличный фонарь погас с маленьким попом. Он снова щелкнул по нему, следующая лампа мелькнула во тьму 12 раз он щелкал по путауту, пока на всей улице не остались только огни Вдалеке были две крошечные щепки, на которых были гла <глаза>, глаза кота, наблюдающего за ним Очень страшное описание, а щепки, на которых были глаза кота, это прям вообще что-то человеческая многоножка Он нашел то, что искал в своем внутреннем кармане Казалось, это серебряные прикуриватели он открыл ее, поднял ее в воздух и щелкнул. Ближайший уличный фонарь вышел с небольшим попсом. Что бы это ни значило. Он снова щелкнул ее, следующая лампа мерцала во тьме. 12 раз он щелкнул по Пут Наруто. пока единственные огни, оставшиеся на всей улице, не были двумя крошечными уколами на расстоянии, которые были глазами кота, наблюдавшего за ним. Пут Наруто это, блин, цитаты. Ну и Промпт. Он нашел то, что искал, в своем внутреннем кармане. Это, оказалось было серебряной зажигалкой. Он щелкнул им открытый, подержал его в воздухе и щелкнул по нему. Самая близкая уличная лампа погасла с небольшим населением. Что за бред? Промпт. Вообще ни о чем, ребята, что-то... Я не знаю, что вы мне его так рекомендовали. Потом, потом, потом. Я пишу видео. Нет, давай, ладно. Печенька. Спасибо. Может, потом как-нибудь Ну, да, мы делаем сегодня имбирные печеньки. Я, как вы видите, в основном их и делаю. Да. Помните, был такой эпизод, как они ехали в поезде, и им ведьмочка привезла всякие волшебные сладости. Вот давайте посмотрим, как... Машины их переведут. То, что она сделала, были бы каждый Бетти Бот вкус, фас... <smack> вкус фасоли, лучше Друби дует резинка, <smack> шоколадные лягушки, <smack> пикленные пирожные, торты котла, палочки солодки и ряд других странных вещей Гарри никогда не видел в своей жизни. <smack> Бетти Бот вкус фасоли прям клево. То, что у нее было, было блестящие бобы Бетти Бота, лучшая дующая резинка Дрообла, Шоколадные лягушки, тыквенные пирожные, котлованные торты, <с bastante> <г worlds> палочки-солодки и ряд других странных вещей, которые Гарри никогда не видел в своей жизни. Ну, у Гугла тоже ничего, нравится. Что она действительно имела, был каждый аромат Бетти бот Бабы, лучшая резина выдувания друбла, шоколадные лягушки, мясные пироги-тыквы, пироги-котла палочки лакрица, кстати, и много других странных вещей Гарри никогда не видел в его жизни. Кто, по-вашему, лучше справился с этой задачей, пишите в комментариях. Помните, у той, которую нельзя называть, была сцена с мадам Самогонии и а, студентами, которые приказывали метле встать? Давайте посмотрим, как справятся электронные переводчики с этим. Вы держите правую руку над метлой, назвала мадам Хуч, спереди, и скажите вверх. Мадам Хуч, приклейте правую руку своей метлой. Своей метлой, называемой Мадам Хуч на фронте. И произнесите вверх. Ой, ребят, ну что это, разрыв строки или что? Или я не понимаю, или это творчество? Ой, Гугл, ты прям люблю тебя. Спасибо. Перетерпите правую руку над своей метлой, названной госпожой Хоох спереди и говорят Давайте, ребята, рванем во все тяжкие и посмотрим, как машины смогут нам объяснить правила Квидича устами Оливера Вуда Фидич достаточно легко понять, даже если не слишком легко играть. На каждой стороне есть 7 игроков, трех из них называют преследователями. Этот шар называется Quaffle. Чейзерс бросают Quaffle друг в друга и пытаются пройти через один из обручей, чтобы забить гол. Блуджеры разбегаются, пытаясь выбить игроков из своих веников. Короче, на вениках они играли, окей. Вот почему у вас есть два венчика в каждой команде. Близнецы вывезли наши. Это их работа, защитить их сторону от бездельников и попытаться пробить их другой команде. Мне интересно посмотреть описание зеркала, ей на леж. Желание это было великолепное зеркало, высоко, как потолок, с богато золотой рамкой, стоя на двух когтях ног. Там была надпись Резной верха Ей на Леш Стра Эхру оут убе карфу оут на оваши. Яндекс не понял Это было великолепное зеркало, такое же высокое, как потолок, с богато украшенной золотой рамой, стоящей на двух когтистых ногах Наверху была вырезана надпись «Непереводимая игра слов» Google даже не пытается, вот нафиг вот. Это было великолепное зеркало, настолько же высоко, как потолок с декоративной золотой рамой, стоящей на двух когтистых ногах Была надпись, вырезанная вокруг вершины тоже даже не пытался. И вот это отличный повод завершить и подвести итоги. У меня, когда я думал об этом, обо всем, возникла вот такая аналогия. Собирание пазла, перевод как собирание пазла. И машины пока, в отличие от человека, не видят картины, они не могут себе представить ситуацию, они не, не понимают, что из этого должно получиться. Они просто вертят детальки и пытаются их соединить так, как они думают будет правильно при этом этот пазл очень сложный язык это очень сложный падаль язык это очень сложный пазл там детальки вообще квадратные они могут соединяться как угодно друг с другом если ты не видишь общей картины ты вот как машины будешь тупо тыкаться и пытаться их как-то собрать не зная, что из этого должно получиться принципиальная разница человека переводчика заключается в том что он видит рисунок на коробочке он может быть хреново но представляет себе что из этого должно получиться и поэтому он может сложить фразу написанную задом наперед он может видя разрыв строки срастить что это просто разрыв строки мысль то продолжается там же точка еще стоит в общем ребята Несмотря на разрывы строк и прочие всякие штуки, машинам до нас пока далеко, машины в перевод не могут. Машины не видят всей картины в целом, поэтому время у нас еще есть. Я повторяю свой тезис, не волнуйтесь, у переводчиков работа пока еще будет. Пишите, что думаете по этому поводу. Не сделал ли я какую-нибудь еще страшную ошибку, унизив таким образом потенциальные возможности машин? Пишите, посмотрим, что из этого получилось, и скоро с вами увидимся, пока.